Решим неравенство, cos t меньше 1,2. На единичной окружности отметим точки с абсциссой 1,2. Так как данное неравенство строгое, точки не закрашены. Так как данное неравенство содержит знак меньше, выделим цветом левую из получившихся дуг. Назовем концы выделенной дуги, обойдя ее против часовой стрелки. Числа, удовлетворяющие неравенству. t больше 1 третьи π и меньше чем 5 третий π является решениями данного неравенства. Вспомним, что косинус – периодическая функция с периодом 2π. Запишем ответ.